Большая благодарность клинике и отдельно Константину Викторовичу Анастасии Андреевне за прекрасно проведенную операцию, за реабилитацию. Спасибо, все было хорошо. Сначала было тяжело первые два-три дня, уже даже были сожаления какие-то по проделанной работе, на заплаченных деньгах. Но сейчас, спустя неделю, да, все чудесно, самочувствие хорошее. Ну, всем желаю быть красивыми, здоровыми, женственными и счастливыми. И любимыми. Ну, Сегодня 14 февраля. Да, любимыми. И спасибо за помощь врачам.